что, мой дорогой друг, на дворе уже практически 8 марта и если ты не поделился с тем, что же все-таки подарить своей женщине поездку на Мальдивы, кольцо Тифа или, или новый iPhone XS Max, я тебе предложу альтернативный вариант. Давай сделаем подарок для всех наших женщин своими руками, точнее даже не сделаем, а сварим. Пойдем со мной, я покажу, что мы будем варить. Первый раз о маловарении я задумался после того, как посмотрел фильм «Бойцовский клуб». Если ты смотрел это замечательное кино, то помнишь, что его главный герой Тайлер Дёрден рассказывает о том, что если ты умеешь варить мыло, ты можешь сварить бомбу. Мыло. Простите? Я произвожу и продаю мыло. На самом деле в маловарении нет ничего сложного Для того, чтобы в домашних условиях сварить мило Тебе потребуется специальная основа Продается в любом магазине, где ты можешь купить товары для хобби Специальные отдушки Здесь у меня чайная роза А, аромат лакоса Шикарно И, наконец, клубника со льдом Сейчас, наверное, все вейперы просто обзавидуются мне Помимо этого, необходимый краситель Здесь у меня темно-синий Темная серия. Для того, чтобы мыло хорошо получилось, помимо красителей, тушек и основы, необходимо купить пару склянок муравьиного спирта. Муравьиный спирт нужен для того, чтобы на мыле не образовывались пузырьки воздуха. Ну и, конечно, помимо всего того, что я уже перечислил, необходимо купить специальные формочки. Вот здесь у меня не очень удобные, но достаточно функциональные пластиковые формы. У меня в роли напарника будет выступать вот этот замечательный медвежок. Назовем его, ну, судя по цвету, вместо тканьки. Итак, в отличие от всего того, что происходило в бойцовском клубе, мы не рискуем получить кислотный ожог. можем брать мыльную основу голыми руками. Конечно, кто-то скажет, это не так антуражно, как если бы вы варили мыло из настоящего жира. Ну, извините, ребят, все-таки 8 марта. На 23 февраля, может быть, сварим мыло по-другому. Откладываем в сторону нашу мыльную основу, берем кастрюльку, наливаем воду. Ну, нальем где-то пол кастрюльки воды, я думаю, нам хватит. Ждем, пока вода нагревается. После этого мы берем нашу емкость. Да, убедись тем, чтобы коба была сухая. Немало у меня получилось, не знаю насколько сколько это кусочков. Итак, наша мыльная основа. Безопасность превыше всего. Друзья, моя мыльная основа практически готова. Практически. На самом деле, вот этой хрени быть не должно, поэтому Нужно еще немного довести мыло до ума, то есть для того, чтобы у нас получилась прям, ну, жидкость, похожая на консистенцию, на воду. Что мы делаем дальше? Ну, здесь мы немного поэкспериментируем, возьмем красный жидкий пигмент. Главное немного добавлять, потому что если мы добавим много пигмента, человек который будет мыть руки этим мылом приятно удивиться от того что его руки станут такого же цвета как и мы. кстати хорошая шутка на 1 апреля если. у нас получилось вот такой вот нежный нежный клубничный цвет так мешать судя по всему лучше не пипеткой а чем-нибудь наподобные металлической ложки после этого мы берем одушку клубника со вкусом льда на... Ну много не мало, в крайнем случае, мыло будет приятно пованивать. И заливаем это мыло, ну давай формочку, вот этого сердечка. Ждем, пока оно немного застынет. После этого будем убирать вот эти пузырьки с поверхности мыла. Вообще, в общей сложности ингредиентов было куплено, ну, где-то на 2,5 рубля, то есть на 2,5 тысячи рублей. Поэтому у нас есть вариант поэкспериментировать и сделать бюджетный подарок с большим количеством любви внутри. Пожалуйста, с муравейным спиртом ведите себя очень аккуратно. Эта штука может быть опасна для здоровья. Единственное, что не рекомендую вам использовать, спиртосодержащие истории. То есть ваша бутылка водки, оставшаяся с прошлого нового года, для этих целей не подойдет. Помните, как в детстве с утра на выходных бежали к телевизору для того, чтобы посмотреть передачу очумелые ручки и узнать, как из двух старых компакт-дисков одного сломанного стуба и пачки соли сделать скворечник или космический корабль. В общем, в идеале до момента застывания было лучше вообще не трогать. Я использую читерский метод, времени у меня мало, поэтому я воспользуюсь старой доброй морозилкой этот кусок в морозилочку минут на 15. Блин, пирожок, ты если будешь ларить, я тебя сам свалю на мыло. То же самое мы делаем с матовой основой. Идите к папочке, друзья. Мы ее не будем менять по цвету. Мы возьмем тот же самый ароматизатор клубника со льдом. Прям парное молоко. Зальем вот сюда, к паре. Цифра 8, по идее, должно получиться красиво. Чик. И теперь, для того, чтобы ускорить процесс, я эту штуку тоже аккуратно ставлю в морозилку. Да. Самое интересное, что в свое мыло можно добавить все, что угодно. Можно, например, взять отработанное, сваренное уже кофе с кофемашиной. Получается отличный скраб, можно добавить немного щерни, если вы крутальный пацан или немного металлической стружки, если вы хотите удивить свою тещу. Короче, добавляйте все что угодно, главное, чтобы это было безопасно. Вот в итоге у нас получается вот такое застывшее мыло, которое у нас уже, слава богу, вывалилось с самой силиконовой основы. Не хуже, чем его дорогие аналоги за несколько тысяч рублей. Приятно пахнет можно использовать. Друзья мои, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать звоночек уведомления для того, чтобы не пропускать видео. Впереди у нас много интересных вызовов. Но ну, а у вас есть возможность в комментариях под этим видео написать, какие самые экстравагантные подарки на 8 марта вы дарили или получали. И среди этих комментариев я разыграю один авторский набор для варки мыла вместе с парой кусочков. Было сварено притвочек лично. До встречи!